Вы пока принимали участие в подобных конференциях в Петербурге или в Севастополе? Да? А, безусловно. Это... А, это... Хоть она и вторая конференция полного масштаба, но да, в Петербурге, и после этого в Севастополе тоже была конференция подобного да. типа. Конференция проходит на базе Казанского университета. Вы здесь когда-нибудь раньше бывали? Это было очень-очень давно. Нет, я никогда не бывал в Казанском университете. Ага, ну слышали что-нибудь о нем? Ну, безусловно, конечно, я очень хорошо. По профессии я химик, и, а, прекрасно знакомый с а, сильной химической школой, которая а, находится в Казани и с академическими институтами. У меня много коллег работает в Казани, соответственно, ну да, конечно, безусловно, я о Казанском университете и о научных работах, которые ведутся в Казанском центре, очень хорошо осведомлен. Теперь, когда вы здесь, уже что-то увидели в университете, оправдались ли ваши ожидания от... сошлось ли то, что вы слышали, с тем, что вы увидели? Ну, пока я не увидел всего еще, да, вчера все-таки был очень насыщенный день, и мы только начали работу, но Просто на первый взгляд, и увидев и заинтересованных студентов, те, которые приходят на лекции, и от своих коллег, я почувствовал, что это солидный центр, это, безусловно, и образовательный, и научный центр в России. И ваш коротко ожидания от конференции. Ожидание любой конференции такого типа – это прежде всего общение с коллегами, это общение, да, открытое общение с а, чиновниками из министерства а, и из а других а, структур, которые выделяют фонды для поддержки науки. Это и формирование стратегии развития науки в Российской Федерации. Плюс я а, представляю также и ассоциацию российских ученых, работающих за рубежом, а, ассоциация раса, а, поэтому для меня это особенно важно. Я представляю не только свои, а, но и интересы моих а, большого количество коллег, которые работают за рубежом. Спасибо.